Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем двухкомнатную квартиру в центре города Краснодара, рядом с э, шифровальщиками на улице Красина. Соседняя улица, улица Октябрьская и Индустриальная. Так, входим в квартиру, то есть здесь у вот квартиры есть свой собственный тамбур, можно сделать прихожую вешалки, пожалуйста, есть чем шкафчик складывать обувь. можно складывать вещи, дом кирпичный полностью, входим в квартиру, большая металлическая дверь, на полу прихожей кафель, еще вторая дверь дополнительно, стеновыми панелями отдела. Ремонт делался где-то порядка 10 лет назад, ну, довольно-таки качественными материалами, хорошие деревянные двери с фурнитурой. А с правой стороны здесь у нас кухня, кухня порядка 10 квадратных метров, Полностью кафе. Потолок такой вот. Здесь деревянное, пластиковое окно. Вид на город. И здесь у нас две комнаты. Одна комната большая, порядка 17 квадратных метров с балконом. Абсолютно пустая. Стены ровные. Бои поменять потолок очень хорошего качества без, вещи, без чего? балкон старый застекленный вот у нас в принципе вот такой вот балкон под дерево вагонкой отделан. и пойдете в соседнюю комнату соседняя комната где-то порядка 13 квадратных метров. Она вот, вот такая вот вся. И еще дополнительно в квартире есть шкаф. Вот такой вот, как бы отделенный. Полочка. Здесь у нас ванна. Ванна полностью в кафеле. Вся мебель, которая внутри квартиры, все это остается. Плита визит. И вот такая вот ванна джакузи, очень большая. Ванна сама 4 квадратных метров, Ну, в принципе, кому-то, если интересно, ванна тоже остается. Кафель полностью все сделано. Санузел у нас вот здесь. Санузел с кафелем стойки, Все это поменено Дом свежий ну, 50. 50. Стоимость квартиры Стоимость квартиры Это 3 миллиона рублей